Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня я хочу приготовить сациви. Это, наверное, самое популярное и одно из самых известных грузинских блюд. Грузия крайне неоднородна по составу народов ее населяющих, и в разных районах Грузии сациви готовят по-разному. Да даже в одном и том же районе у разных хозяйок он по-разному получается. Все зависит от соотношения орехов, бульона, лука, пряностей. Мне больше всего по душе сациви, которые готовятся по рецепту совершенно замечательного человека, Тензин Жанадзе. Это красавица, умница, замечательный кулинар, автор книг, журналист. Короче, идухвалит. я буду хвалить? И вне зависимости от предпочтений повара, все рецептуры, по сути, сводятся к одному. Готовится ореховый соус на основе грецкого ореха, большого количества пряностей, чеснока и бульона. И потом этим соусом заливается какая-либо э, еда, какие-то продукты, допустим, курица, индейка, э, или начиняются баклажаны, или э, рыба заранее подготовленная. В результате получается э, холодное блюдо. Э, Условно, скажем, холодец, потому что соус достаточно густой, с очень насыщенным таким пряным, а орехово-пряным, смысле пряностей, ароматом. Короче, давайте готовить. Самое длительное в этом деле получение бульона я буду отваривать куриные корочка. Что касается времени варки, тоже важный момент. В зависимости от того, какую именно курицу вы возьмете или индейку, время варки будет отличаться, поэтому не может существовать одного единственного правильного рецепта или одной единственной рекомендации по времени варки Довожу до кипения, убавляю огонь и варю на слабом огне минут 20-25 Для этих окорочков больше не нужно Показываем с луком Резать его надо некрупно Соотношение лука к орехам в разных регионах Грузии в этом соусе очень разное Иногда орехов раза в 2-3 больше, чем лука, иногда наоборот Про бульон не забываем, надо пену снимать А через полчаса, когда курица сварится, нужно будет все остудить. Можно в холодильнике. Бульон давно сварился и уже остыл. Курицу надо вынуть и смазать тем жиром, что собрался на поверхности бульона. Если у вас курица не очень жирная, то смазывать можно сливочным маслом. И затем убрать духовку, зарумяниваться примерно на полчаса. А чтобы во время этого самого зарумянивания курица не высохла, в противень нужно обязательно налить под решетку кипятка. Температура 200 градусов. Если есть верхний гриль, включайте. Пока курица запекается, займусь соусом. Это жир, который я срезал с окорочков. К нему добавлю то, что вытопилось с бульона. Опять же, если у вас курица или индейка, не знаю, что чего вы там готовите, не жирная, то к куриному жиру можно добавить еще и сливочного масла. И лук надо хорошенько подрумянить. Саципе у меня будет сегодня, вернее, завтра будет. Не только с курицей, но и с баклажанами. Их надо надрезать, так, вернее, плодоножки сначала удалить, потом вот надрезать, так, чтобы получился эдакий карман. Теперь в кастрюлю их и воды, примерно на треть от лежащих здесь овощей. Доводим до кипения и варим примерно полчаса на самой низкой температуре, под крышкой. Однако вернемся к соусу. Про лук не забываем, помешиваем. Орехи надо пропустить через мясорубку. Я взял самую мелкую решетку из имеющихся Сюда же отправляется чеснок и кинза Ароматы, доложу я вам, волшебные Всю эту замечательную смесь надо теперь пробить в блендере Вместе с бульоном Сразу же сюда добавляю соль и пряности Обжаренный лук сюда же Кориандр, черный перец, гвоздику, надо, конечно, смолоть сначала в ступке. Шафран добавлю чуть-чуть, это очень дорогая пряность. Чили, перец и уцкосунели. И немного белого винного уксуса. Только он у меня почему-то не белый, а какой-то желтоватого цвета. Так, и соли нужно где-то, наверное, чайную ложку. Отлично. Остается проварить его несколько минут. Варим при помешивании. И пробуем. При необходимости выправляем на соль, на остроту, на кислоту. Крочка запеклись, баклажаны сварились, пусть все остывает. И вот в кастрюлю, в которой варились баклажаны, на 2-3 минуты уберу несколько стеблей сельдерея. Ну и когда курица остынет, надо будет отделить мясо от костей. Баклажаны уже можно нафаршировать И перевязать с сельдереем, как получится Сельдерей не обязательно, просто для красоты В оставшийся соус отправляю курицу Доводим до кипения Убавляем огонь до самого слабого И при легком помешании варим минут 10 примерно Для того, чтобы курица вся пропиталась этими ароматами После чего выключаем И оставляем остывать После того, как его проведет ночь в холодильнике Все готово Попробовать будем завтра. Ну и несколько соцветий шафрана для украшения, для самых зрячих, конечно. Потому что они такие малюсенькие, что даже и не видно практически. Так, начну я с баклажана. От баклажанного сациби. Да, сразу не сказал насчет пропорций. И в описании тоже это указывать не буду. Соотношение бульона к этому количеству орехов. Все зависит от того, какой у вас бульон. Если курица была суповая, если этот бульон в холодном виде застывает, как желе, то такого бульона можно побольше положить. Потому что застынет все равно в холодном виде. Если у вас... Это бройлер, от которого бульон совсем жиденький, не застывает, то такого бульона поменьше. И второй момент – густота соуса. Кому-то нравится очень густой, как мне, например, как густая сметана. Кому-то нравится пожиже, как жидкая сметана. Тоже смотрите. Поэтому во время блендирования просто добавляете по половочку бульона и смотрите на консистенцию, Помни о том, что когда застынет соус в холодильнике, он станет еще гуще. Теперь пробуем. Совершенно волшебный соус, очень классный, с ароматом пряности, с ароматом чеснока, кинзы, и вот на фоне вот этого баклажана, который очень хорошо противоставляет себе этому соусу, просто здорово. Ну а теперь куриное, куриное социве Так, ноготка. Здесь вот курочка, даже два кусочка. Зернышко граната. Ой, без кинзы. Кинза внутри в соусе есть. Обожаю. М -м -м. Это, наверное, одно из самых любимых блюд грузинской кухни для меня. Очень классно. Да, дороговато получается. Орехи не дешевые, грецкие. Но, слушайте, насколько же это вкусно. Для праздничного стола Такая штука, просто обязательно. Готовьте. Готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Обязательно напишите свои пропорции по социви, как вы готовите. Очень интересно будет узнать. Я знаю про социви с овощами, с курицей и с рыбой. Может, вы напишите еще какой нибудь социви, какой вы где-нибудь пробовали или вы готовите. Тоже очень интересно. Пишите в комментариях. Еще раз спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.